Вечность не есть вечно длящееся время. В этом словарный смысл слова «вечность» — время, длящееся, длящееся вечно. Но и «вечно» — тоже часть времени. Длительная часть, длящееся неопределенно долгая часть, но все же часть времени. Вечность же — Прыжок за пределы времени вовне времени, настоящий момент двери в вечность, прошлое и будущее части времени, настоящая не часть времени, Настоящее между ними двумя, между прошлым и будущим. Если вы абсолютно бдительны, только тогда вы в настоящем. Иначе вы постоянно его упускаете. Если вы не бдительны, к тому времени, как вы заметили настоящее, оно уже прошло, стало прошлым. Оно так быстро течет. Между прошлым и будущим есть дверь, промежуток, зазор. Сейчас. Сейчас дверь и вечность. Только в вечности возможно блаженство. По времени самое большое удовольствие, в худшем случае боль. Но и удовольствие, и боль скротичны. Они неразличны по своей природе. Боль приходит и уходит. Удовольствие приходит и уходит. Они приходящие. Пена на волне. У блаженства нет противоположной составляющей. Нет двойственности, удовольствия и боли дня и ночи. Оно не двойственно. Оно не знает противоположность. Оно трансцендентально. Старайтесь быть более и более в настоящем. Не двигайтесь слишком в воображение и воспоминания. Когда вы замечаете, что пустились в странстве по воспоминанию, воображению, верните себе в настоящее делу, которое делает, туда, где находитесь, к тому, кто вы такой. Снова и снова тяните себя в настоящее. Будда называл это усилием помнить себя. В этом усилии помнить себя постепенно вы понимаете, что такое вечно.